Приехали на родину, да, решили, пока не нужны, Вячеслав. Решили приготовить тушканчиков. Слава наловил. Мы с Семеном они ловили неделю. И вот у нас как бы штук пять тушканчиков. В принципе, нормально. нормально. тушки хорошо прожарили. Тушк очень хорошо. Мы обрубили им лапки. Детенки сопротивлялись, но мы и, обрубили им лапки. И хребет обязательно, ребята, будете готовить крысок. Да, хребет да, надо сразу да. же убирать. Суббота, это вам не Таиланд. Это вот реально, это как бы... Настоящие удмурские тушканчики. Очень хорошо, очень качественные. Вот. вот посмотрите сюда, пожалуйста, вот. То, что розовенькие это молодые тушканчики, вот это чуть постарше. Ну это да. Да, это, да, это постарше тушканчики. Люди да. не дураки. Ну конечно, не поймут так. Вот нежное розовое мясо это молодые тушканчики, да. О, вот это вообще. Вот, это вообще, вот это, Поджаристый Видите, смотри, видимо, мы достали да. все из него, как бы, да, вот и все. Осталось только чистое мясо. Представляете, сколько чистого диетического мяса с одного тушканчика. Вот, вообще Ну, лапки такая. у них отравленные, нам нельзя есть. Наверное, Ребята, вот. поверьте, вот, запах вообще шикарный. Да, да, да. Пахнут крысами. Да, Приятного аппетита, ребят.